Итак, друзья, всем добрый вечер! Я надеюсь, что я в эфире, и сегодня мы поговорим об эмоциональном интеллекте. Как меня слышно, дайте, пожалуйста, обратную связь. И сегодня мы будем говорить, как эмоциональный интеллект влияет на качество нашей жизни. Мы очень много любим рассуждать про то, что жизнь сейчас в балансе. Вот я писала сегодня статью вы спасибо откликались писали там свои мысли в обычной реальной жизни без ухода в тибет в горы там в какой-то храм да спасибо большое что вы здесь спасибо так вот мы красиво рассуждаем много чего знаем а вот в жизни бывает по-всякому и Сегодня мы на практике поговорим про управление эмоциями. Зачем они нам нужны? Мы любим смотреть на наши дипломы. да? Вот человек закончил институт. У него куча дипломов. Или какие-то курсы, или сертификаты. И этот человек обучается долго. Снова учится, снова учится. Вы что думаете, что... Он не имеет права работать? Вот у вас есть такие... Вы понимаете, о чем я? Сколько вы учитесь, сколько вы проходите всевозможных курсов, тренингов, а результаты слабо. Имеете слабые. Сама это прошла, знаю. Почему? Страх. Да, ребятушки, страх. Страх... А что скажут? Страх. А осудят, страх раскритикуют, страх поставить двойку. Да, ну, условно говорю двойку, потому что это с детства идет. И вот очень часто люди, даже сейчас в ленте новостей, вы заметили, да, что тот, кто где-то обучается, они показывают свои сертификаты, их поздравляют, они выставляют эти сертификаты. И это для людей является большей радостью, достижением, наличие диплома, чем результаты от применения этих знаний в жизни. Понимаете о чем? Вот напишите, сколько у вас есть дипломов, сколько вы получили образований, дипломов. И тут же напишите, как вы их применили, какие результаты есть от ваших применений этих дипломов просто для себя осознайте потому что одно дело мы учимся и не знаем на кого учиться да мы ищем себя ищем ищем а другое дело мы уже знаем что нам нравится то что мы делаем но мы не применяем потому что есть некий страх это глубинное состояние состояние внутреннего конфликта состояние прокрастинации да? и на этот счет Люди, как бы, чтобы оправдать свое обучение длительное, они даже на всякие вот такие вопросы не отвечают за умными фразами. Потому что одна часть мозга отвечает за новое, а другая часть мозга отвечает за результаты. И когда вы учите, гипертрофируется эта часть мозга, а когда вы не применяете результаты, не делаете, тут получается внутренний конфликт. Это все касается внутреннего конфликта, и с ним нужно работать осознанно. Например, вам нужно работать таким образом. Выписать, чего на самом деле вы боитесь. Да? Вот прям берете лист бумаги, с левой стороны пишите, чего вы боитесь, а с правой стороны, с правой стороны, чего вы хотите. С левой, господи, с левой стороны, чего вы хотите. Ну, хотите там не знаю, там, получать, там, столько-то денег за свой труд, вы, там, специалист какой-то, да. А с правой стороны вы пишете, от чего вы боитесь. И вот тогда, когда вы это напишете, вы фокус внимания, артикулярную информацию направляете, от чего же вы на самом деле боитесь. Дальше, допускаете то, чего вы боитесь. Ну, Например, вас закидают милыми, милыми помидорами, когда вы выйдете в эфир. Мне тоже страшно было выходить первое время в эфир, ну, к примеру. Но когда я пришла, я прошла эти страхи, я увидела людей, которые там пишут всякие разные, и тролли были, и... Да и сейчас они бывают, неадекватов всегда хватает, это нормально. Ты один раз, второй раз, третий раз сделаешь, и дальше у тебя приходит уже привычка и понимание того, что оказывается не страшно. Так вот, с левой стороны пишите, чего хотите, а с правой... Что вам мешает? Чего боитесь? И вот это чего боитесь? Вам нужно туда заглубиться, понимаете? То есть допустить, а что будет, когда действительно случится то, чего вы боитесь? Да, да, да. И тогда у вас, ну, этот чаш сойдет. Сегодня Виктория Деревянка задала мне вопрос про тревожность. Она переживает за родителей. Там страх какой-то у нее, страх там еще чего-то там, страх там за то, переживание за то, тревога за то. Можно, конечно, много тут умничать, но я скажу простым, простой какую сделать такую практику. Опять же, выписать все свои страхи, Виктория, для вас и для всех остальных бонусом. И пишите, например, я боюсь безденежья, например. И вы пишите, а что я могу сделать? И пишите, пишите, пишите, вас прям строчите, да? На листе бумаги, рукой. Потому что наш ум, условно говоря, ум – это наша голова, а подсознание, сознание – это голова, подсознание – тело. Условно, это условно, понятное дело. И вот тело, подсознание, оно имеет 95% ресурсов общих. И когда эта часть тела, ваша рука, берет и пишет, вы весь свой потенциал, вот сюда вот направляете и вы пишете а что я могу сделать ну реально и выписываете так хорошо а чего я не могу сделать вот здесь я могу что-то сделать нет не могу ну тогда чего я парюсь ведь смотрите когда мы боимся и не принимаем, вот не понимаем, что, чего же на самом деле, мы не впускаем. У нас э, есть, у нас нет опыта, у нашей нервной системы нет опыта, и мы боимся часто от того, что мы не знаем, как будет. Понимаете? Но есть еще опыт, который был в прошлом у вас, по ДНК вашей, Прошел от ваших родителей, от ваших бабушек. Да, да, да, ДНК. Тело все помнит, там на уровне клетки все зафиксировано. И вы как бы и умный человек, и образованный, вы что-то делаете, делаете, делаете, а, а вот оно ну, как-то вот не пускает. Так вот, когда выписываете то, что вы боитесь, вы убираете контроль вот этого бессознательного, который вам и управляет. Потому что на самом деле нам и управляет то, чего мы не осознаем. Понимаете? Это вот такие вот глубинные вещи на самостоятельной, для самостоятельной работы. А теперь пример эмоционального интеллекта. Например, поработаем сегодня с гневом С гневом и как пример в домашних условиях. Семья. Немножко добегая наперед. Сказала про эту практику, а сейчас хочу просто вот дать вам такое понимание, что такое эмоции вообще. Нет плохих эмоций и хороших эмоций. Есть просто эмоции, которые помогают трезвомыслящему взрослому человеку определять, где вы сейчас находитесь, и как эта эмоция помогает вам решить какие-то вопросы в жизни. Так вот. Негативные эмоции, такие как злость, агрессия, раздражение, гнев, обида, чувство вины. Ну, кстати, обида – это эмоция, а вот уже чувство вины – это уже более глубокое состояние, которое называется метасостоянием, и оно точно передается по наследству. Ну, сейчас объясню более детально. Смотрите. Смотрите. Любая наша эмоция – это реакция на происходящее внешне, внешнее воздействие. И мы, как живые люди, мы реагируем. На горячую мы руку дергаем, да, ну, как бы, и мы туда уже в следующий раз больше руку не засунем. И будем воздерживаться от того, чтобы не засунуть руку в огонь или там еще куда-то. Это те вещи, которые, ну, естественные, при условном рефлексе работают. Но так мы устроены, люди, что… У нас есть те эмоции, которые, по сути, помогают нам становиться более зрелыми, психически зрелыми людьми. Так вот. Например, на работу, на работе у мужчины ситуация следующая. Его начальник взгрел за то, что его подчиненные, он там начальник отдела, а у этого Вадима Назовем его Вадим. Спасибо большое. А, а у этого Вадима есть э, там, Игорь, который напортачил ему в его работе. И естественно, что шеф отсчитал, взгрел. И пришел этот товарищ домой. Злой, психоид. У него прям все прям кипит, он приходит и ругает. Представляешь, представляешь, Оля, ну жену, к примеру, называют. Этот козел меня подставил, представляешь? Он меня да да да да да да да да. Что в этом случае по вашему? Какие слова должна сказать умная, мудрая жена, которая хочет правильно угомонить эти эмоции? Потому что негативные эмоции можно обнулить, ослабить, но обязательно дать им выход, подсказку делают. Так вот, такую негативную эмоцию, ее нужно утилизировать. Выпустить пар, как говорится. Что в этом случае делает жена? Какие слова она говорит? Вот если он пришел вот так вот, кричит, шумит, для того, чтобы отношения были здоровые, красивые, нормальные, чтобы он спустил пар, и жена стала для него э, талисманчиком. Что скажет? Одна скажет, как вы думаете, что напишет, что скажет, э, должна сказать жена, правильная жена. Как по вашему? Как по вашему, что должна сказать правильная жена, чтобы эта эмоция не заглубилась в тело, внутрь, и чтобы жена не стала, ну там чуть ли не виновницей этого всего? Как по вашему? Вот что обычно вы говорите своим мужьям или не мужу, а близкому человеку, который пришел вот домой и вот там вот он там, вот что вы обычно говорите? Так вот, пока вы пишете, я вам скажу такие вещи. Смотрите. Люди, мы не понимаем, что поддерживая друг друга, наша задача быть в подстройке и помог, помогать друг другу. А мы, как, а мы как чаще всего мы пытаемся критиковать. И любая взрывная эмоция, которая выливается, человек не умеет с ней справиться. Мы сейчас говорим про другого человека. А про самого человека, который должен справляться, об этом я скажу чуть позже. Так вот, как помочь, когда человек вот, злится на кого-то? Когда муж или там другой близкий человек пришел там и там эмоционалит. Наша задача подстроиться, подстроиться быть на его волне и дать ему выль, вырвать это все, вырулить, вот высказать. Она должна сказать, да, точно он гад, ух ты такой сволочь. Ху, все, вы помогли ему вырвать и утилизировать. А дальше ваша задача сказать, когда вы построились, и его, уже потом можно вам и предложить ему там, налить там, супчику, там еще что-то. Но ни в коем случае в этом моменте не говорить, например, «Я же тебе говорила, все, если это жена» ни в коем случае не говорить «Давай я тебе водочки или коньячку, или борщик». Это не ребенок, когда он психует или боится чего-то. Мы его отвлекли. «О, он, смотри, какая птичка полетела!» Маленький ребенок, ему можно так сказать. Взрослому человеку так говорить нельзя, потому что причина-то останется. Понимаете? А Ваша задача – помочь ему эту эмоцию выплеснуть. А дальше уже ваш муж или ваш мужчина, ваш человек, или это наоборот женщина, а мужчина ее успокаивает. На этапе, когда человеку плохо, когда человеку такое состояние, в этом моменте вы как бы такую якорите состояние, классности своей для этого человека. Вы как якорь и все хорошее будет связано с вами, потому что в этот момент, когда у вас было такое, вы взяли человека и помогли ему эту занозу вытащить и нейтрализовать, потому что одна из особенностей негативных эмоций это нейтрализовать или в лучшем случае ослабить. Ну а как вам на этот счет полезного было? Такая практика. Потому, потому что, смотрите, если вы скажете, э, я же тебе говорила, а ты вечно вот там вот куда-то влезешь, да, то в этом случае вы будете, э, тяжело вам будет, вам с вами будет тяжело жить. И поэтому, спасибо большое, и поэтому часто люди находятся в отношениях и несут эти отношения как чемодан без ручки. Понимаете? Поэтому терпят... Вчера писала статью про мужчин, которых надо беречь, которые женщине нужно стараться быть, учиться быть мудрой. И в этом случае, когда отношения несутся, как чемодан без ручки, потому и идут часто измены, как женщины думают, что там измена, а он, ему домой идти не хочется, потому что там ты сидишь. Да? Вот. Или наоборот, если женщина пришла с кучей пакетов из магазина, шопинга, сейчас наоборот, мужчинам сделаем тест на их умение относиться к женщине, так как в этих, как эмоциями правильно пользоваться, чтобы отношения ваши были классные и продолжались, и излюбленности превращались, превращались в сильную-сильную любовь и уважение друг к другу. Ну вот пример. Пришла жена с пакетами из шопинга, Накупила, приходит там, торхтит, рассказывает. А мужчины, как правило, знают что там половину из того, что она купила, носить не будет. Что это трата времени. Ну, вы же это знаете, да, кто мужчина здесь. И что, конечно же, мужчина может сделать? Сказать, а, ерунду какую-то накупила, все равно это не будешь носить. Что ты сделал? Обломал ее. А на самом-то деле деньги уже не вернуть. Деньги уже не вернули, они уже потрачены, правда? Уже все сделано. А, она рассказывает, тарахтит там, потому что там были какие-то брендовые вещи, там какая-то была акция, какая-то была скидка. Она рассказывает, что нужно делать мужчине в этом случае. Ух ты! А -а -а! Да, включить, в конце концов, игру, поддержать. Все равно, даже если она и не будет эти вещи носить, но для женщины эти тряпки, эти шопинки, для них, для нас это важно, ребят. Ну вот, это для нас вот какая-то отдушинка. И тогда, если даже тебе и не хочется, ты хотя бы просто кивай, но ни в коем случае ничего такого не говори, потому что в этот момент для нее вот эта эмоция, вот такая вот эмоция, и тобой поддержанная, будет связана с тобой как... Опять же, якорь будет такой, что мужчина добычи, что с мужчиной связано все новое, красивое, эмоциональное, светлое. Женщина же не эмоциональная. Вот почему женщины любят тряпки, подарки. Ну так мы устроены, ну ничего не поделаешь. Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки и девчонки? Да, есть такая песня. Дальше вы говорите, ну-ка, ну-ка, давай примерим. Ну-ка, ну-ка, давай примерим. А дальше, конечно же, на этих эмоциях у вас может быть красивый ужин, красивый секс, да, да все что угодно, хорошее. Понимаете? И вот важно эмоциями без упреков правильно и грамотно пользоваться. Сегодня, насколько вам было полезно и для мужчин тоже, вот это такая, такой пример, напишите, пожалуйста, сюда. Плюсик или какой-нибудь смайлик или что-нибудь такое, напишите, чтобы я понимаю поняла. Спасибо большое. Я вижу, что слушает меня людей много, но пишут почему-то мало. Стесняетесь, да? Бывает такое, люди стесняются, сидят в соцсетях, но помните, тот, кто старается для вас, старайтесь отдавать в ответ, потому что вам тоже так будет отдаваться. Ну, вот я вам так говорю, как психофизиолог, психотерапевт. И еще сегодня, что сегодня будет обещала дать такое почему люди обижаются и кому выгодно обижаться. Значит, смотрите, очень часто и очень много на сегодняшний день есть практик, связанных с лечением психосоматических заболеваний. Спасибо большое, Виктория. Виктория. Угу. Так вот, когда у вас, запомните, вы обижаетесь на кого-то, вы должны просто себе вот тут вот, вот, вот, вот запомнить, что обида, неосознанная обида, это детский сад троя четверть. Потому что на самом деле, спасибо, Леночка, потому что на самом деле дети, когда у них забирают Кока-Колу, конфеты, чтобы зубы не выпадали, да, или там заставляют сесть на горшок, или там, ну, еще, еще, или ставит им клизму, если они не понимают, что э, надо кушать вот это, потому что в итоге будет вот это. То есть, когда мы делаем для детей, взрослые делаем для детей, для их же блага, дети просто не осознают, не понимают. И дети эти просто неосознанные, они дети. И вот когда вы вырастаете, уже взрослый человек, я знаю, что это не просто, сразу скажу, Важно понимать, что любая обида на человека – это детский сад. Вы включаете ребенка. Это первое. Второе. Когда вы обижаетесь, вы на самом деле чего хотите? Как правило, дают мне такой ответ на тренингах. «Хочу, чтобы меня понимали». «Хорошо. А что ты делал для того, чтобы тебя понимали?» Что ты сделал для того, чтобы это ее... Как ты сказал или сказала? Как ты сумел преподнести, чтобы тебя понимали? Смог ли ты дать человеку то, что ему надо, чтобы он дал тебе то, что хочешь ты? Потому что здесь работает уже взрослая стратегия, выиграл-выиграл, ты мне, я тебе. Да. И получается, что... Когда вы чего-то не получаете от другого человека, вы обижаетесь. А в этом случае нужно сказать себе, так, а чего я хочу? Я хочу вот этого, вот этого, вот этого. А этот человек мне этого не дает. Значит, наверное, он не может или не хочет. И начинаете работать, анализ, анализ себе, задавать себе вопросы, чтобы анализировать. И тогда вы поступаете как взрослый человек. А иначе, когда вы обижаетесь на другого человека... Вы вызываете у него какое чувство? Вот если на вас обижаются, вы как себя чувствуете? Напишите, пожалуйста. Когда на вас обижаются, как вы себя чувствуете? Ну, чаще всего. Когда на вас обижаются? Вот вспомните, когда на вас обижаются. Как вы себя чувствуете? Задумайтесь, задумайтесь и напишите, пожалуйста, чтобы я понимала, что вы ну, работаете и вам это польза будет, потому что если просто слушаете, это ничего. Да, виноватым, правильно, согласна, Лен. Когда человек завинил, у него гормоны, всевозможные там нейронные сети, синапсы, всякое, не буду сейчас вас грузить терминами, работают на убыль. Этот человек находится в состоянии жертвы, визавинившего. Этот человек, у этого человека никогда не будет каких-то результатов в деньгах, в отношениях. Этот, э, э, это может быть мама, папа, социум, взрослые, значимые люди, когда нам вкидывают какое-то... Э, на чужих мы особо не, не обижаемся, правда? Ну, чужие люди, да-да, нет-нет, прошел мимо, пошел дальше. А вот близкие, родные люди, и вот тут часто психотерапии мало. Нужно проходить много-много всевозможного, пока дойдет. Я это по себе знаю. При всем при том, что я человек с медико образованием. И работаю в этой теме уже столько лет, я, я сама человек. Корни, вот эти родовые, они очень сильно переплетены и на уровне ДНК передаются. Почему люди рождаются маленькие дети, и они уже больные. Никогда не задумывались. Неотработанные обиды, чувство вины, которые в этой реальной жизни у вас в виде несчастливых отношений, вы не получаете столько, сколько хотите на своей работе. Вы там не продвигаете свою экспертность, свой бизнес. И обманываете себя, потому что Умом вы понимаете, что можете, а не делаете это. Потому что есть какой-то глубокий, внутренний, давно вкинутый в вас импринт. Это уже такой термин специфический. То есть когда-то вам вкинули, вы, это, вы уже забыли про это, а тело ваше помнит. И вот когда вы не делаете то, с чего хотите, не получаете то, чего хотите, на самом деле вами управляет глубинный какой-то... Глюк, связанный с чувством вины или обидой. Мало того, что многие люди заболевают множеством заболеваний психосоматических, начиная там от заболевания системы органов кровообращения, обмен веществ, онка, такие это же вот там вещи эти. Мы работаем с садовыми программами, прощаем, да, это работает. Но только осознавать свои действия пошагово, применяя, например, вот если вас мужчина не понимает или женщина вас не понимает в отношениях, то попросить там сделать какую-то молитву, прям там эзотерическую, эзотерическую практику, этого мало, ребят. Нужно изучать психологию этого человека, потребности, чего он хочет, это психология уже. И тут нужно учиться говорить, чтобы тебя слышали и так далее. Так вот, по поводу чувства вины, кто, кому было полезно, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Итак, выгодно, подвожу итог, людям скидывать вину на кого-то другого, скидывать ответственность, обижаться тем, кто не перешел из разряда ребенка в разряд взрослого, психически зрелого, адекватного человека. Да, мы большинство из нас находимся в детско-подростковом возрасте. Если делить на дети, подростки, юноши и взрослые, если брать четыре типа людей по своему развитию, то мы так и делимся. Взрослых людей где-то процентов 10-15, а остальные это там юноши, там небольшая прослойка, те, которые учатся много, изучают много, перфекционизмом занимаются и не делает то, что изучили. Это подростки и дети. Так вот, большинство из нас это дети и подростки. К сожалению. Именно поэтому на нас выливается куча информации, когда мы переживаем, когда мы ведемся на эти все эмоции <coughs> и с коронакризисом, с этим зомбированием и со многими другими информационно-психологическими операциями. Только потому все происходит, потому что люди, как дети, они не понимают что на их эмоции рассчитаны психотехнологии, на их эмоции, на их чувства. Тоже все вот эта вот информационная война рассчитана. Как же справиться с чувством обиды? Как только вы поймали на себе, что вы обиделись, помните про тяжелые последствия, ребят. Потому что мало того, что Ваша обида вызовет, может вызвать у вас какие-то заболевания. Мало того, что у вас нет взрослого, серьезного, осознанного подхода к жизни и ко всем ситуациям, которые происходят. Но у вас есть дети, есть внуки. Я думаю, что есть. Следовательно, если вам на себя все равно, то задумайтесь о том, что вы по ДНК передаете. Вот эти всякие штуки нехорошие. Поэтому, как только отследили, что вы обиделись, скажите себе «Стоп!». И тогда задавайте себе вопрос «А чего я хочу на самом деле?». Угу. И отвечайте себе «А что я для этого делаю?». Чтобы получить это. Ну, Например, от этого человека. А насколько для меня этот человек значимый, там этот родной, близкий человек, а что я могу ему дать, этому человеку, чтобы он мне в ответ дал то, что хочу я. И вот как только вы будете, будете задавать себе такие вопросы, начнется, приход, начнет приходить к вам вот это взрослое понимание. Потому что на самом деле мы сами отвечаем за то, что у нас сегодня есть. Время сегодня очень интересное, и знаний много, и возможностей много. Только люди остаются людьми, детками, подростками или взрослыми. И очень обидно, когда в школе учителя, я работала просто в школе тоже, с нерешенными своими вопросами в отношениях семейными, с какими-то там своими где закрытыми ну, люди не работают над собой, они все это выливают на детей. И чем осознаннее, на мой взгляд, психически зрелый преподаватель, учитель, тем больше вероятности, что его надо допускать детям. Но ну, ну, это мое такое видение, я бы вообще сделала бы отдельные тесты и давала бы очень-очень серьезные зарплаты учителям, готовила бы специально учителей, для того, чтобы готовили они поколение детей осознанных, зрелых и умеющих отвечать за свои поступки. Поэтому, друзья мои, что вам полезно было бы знать для себя? Первое. Во-первых, имейте очень много желаний, грамотно записанных вашей через ваш мозг. Подкорка записала, и вы забыли про это. Только грамотно записать. Когда вы этого не делаете, значит, у вас есть страх получить то, что вы даже боитесь написать. Отвечу, почему. У нервной системы нет опыта. Именно поэтому нужно поиграть со своим мозгом, заставить себя и записать. Заставить, уговорить и записать. Это вы прописываете дорожку, программу. Нейронные дорожки прописываете. Дальше. Эмоции. Это тот интеллект, это та энергия, которая управляет отношениями в семье, женщине, сексуальностью, мужчине, зарабатыванием денег. Лидерская позиция ⁇ это а, яркость эмоций в отношениях с близкими, с родными, с детьми, с вашим бизнесом, когда ваша улыбка а, красивая, когда ваши глаза светятся. Люди хотят идти на вас. У лидера у кхе -кхе, директора, управляющего, чем он мудрее и умеет управлять людьми без упреков. Ну, например, вот еще пример. Вашему э, новому сотруднику нужно сделать к завтрашнему дню какую-то новую крутую презентацию на там, совет директоров будет. этот новый сотрудник, новенький еще, он волнуется, он переживает. И вы знаете, что он волнуется, переживает. Как нужно поступить начальнику, чтобы этот э, новенький, неопытный еще сотрудник сделал классную презентацию? Тоже задачка, да? Одно дело поставить задачу, и пофиг, как этот человек отреагирует. А другое как ты скажешь этому человеку, чтобы он захотел сделать и сделал это с энтузиазмом, с воодушевлением. Понимаете? Поэтому эмоциональный интеллект ⁇ это и здоровье, это и отношения в семье, между родителями, между родителями и детьми. Конечно же, управление эмоциями. Контроль их, но никак не подавление, ни в коем случае нельзя давить, потому что в себя задавите, там потом будут проблемы со здоровьем, не дай бог, и так далее. Поэтому образованный, умный человек, он раскачивает свои эмоции, позитивные эмоции учится усиливать, негативные ослаблять, нейтрализовать и брать, из этих негативных эмоций пользу. Например, если мы первые практику делали с помощью жены или там, другого человека, как реагировать на такой взрывной реакции такой было, да, то самостоятельно, как только вас взорвало, да, вы отреагировали там как-то так бурно, мы живые люди, да, мы можем реагировать бурно. Как только вы так отреагировали, вы, чувств вы должны себе сказать. Стоп. И вы через дыхание спокойно, потому что дыхание в этом случае такое, да, и сердце, вы делаете, представляете, перед собой бушующий океан и дышите. Сначала постраивайтесь под дыхание океана, потом медленно, медленно, медленно, медленно дышите, дышите, пока на море. На океане не появится штиль. И тоже привыкаете, запускаете этот э, штиль где-то у себя на, на руке, на кисти руки, там, на нос, ухо, где угодно. И вы привычку свою выработаете, когда такие будут ну, ситуации возникать, вы будете автоматически включать такое дыхание. Но этому нужно тренироваться обязательно. И со временем. Вы даже не будете себя там трогать, чтобы якорь восстановить. У вас это автоматически тело будет привыкать. Так же как гипноз, самогипноз. Вот кто из вас умеет пользоваться самогипнозом? Потому что медитация, ребята, это способ вхождения в транс. В одно из наших трех состояний. Есть у нас сон, активность и транс. Так вот, когда мы медитируем, мы в состояние транса а самогипноз это когда мы сами используем договариваемся отдельная технология понятное дело и вы 15-20 минут в день пользуетесь этим самогипнозом там и дыхание участвует там и сон вы будете себя успокаивать через гипноз будете работать состоянием, любое эмоциональное состояние можете себе поднять. Это круто работает, чувствуешь, что такое усталость. Думаешь, 9 часов назначила я эфир, потому что люди с работы придут, а сама уже такая, 8 часов такая уже. Пол 9 на 10 минут. И вот такая перед вами как огурчик. Это умение пользоваться Этими состояниями задача любого адекватного здравомыслящего человека. Я сегодня ничего вам не продаю. Мне сегодня важно от вас услышать, что вы полезного вынесли из нашей встречи, какие вам техники понравились, какие слова будете применять, какие способы будете применять. И для тех, кто напишет четкий и понятный отзыв, из того, что вы услышали, как вы это будете применять. Для вас будет наш, наша следующая программа по эмоциональному интеллекту. Дальше у нас еще будет программа по отношениям. Для вас будет обязательная, какой-то подарок вам дам, или скидку, или еще что-то. Я же могу вас поощрить, мне так хочется. Поэтому, насколько для вас было полезно это наша встреча и что вы вынесли для себя полезного буду признательна, когда вы напишите прямо можете написать директ а Facebook прямо под этим моим видео а я с вами заканчиваю сегодняшнюю встречу про эмоциональный интеллект послушайте в записи, 40 минут у нас была эта встреча вынесите для себя полезнейшие штуки и да пребудет с вами энергия, эмоциональная сила во имя вашей жизни счастливой и вашего блага. Пока-пока.